На случай встречи с трехэтажной зверюгой прихватил с собой какую-то игрушечную винтовку. Хотя любой здравомыслящий человек взял бы с собой РПГ не меньше шести, С4, чтоб бошки снести, М79, что терминатор любил. Миниган, чтобы точно убил, 50-м калибром шмальнуть аккурат. Ну и контрольный от. Войска железных солдат. Ах, этот чертов ревмоблт.